С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автомобильный набор инструментов от компании Top Tool. От товара GCI 9701. Набор на 97 предметов. Очень хорошая комплектация у данного набора. По крайней мере, он нам очень нравится. Здесь ничего лишнего практически нет. Нету 250 бит. То есть тут инструмент только тот, что нужен для работы с автомобилем. Далее покажем комплектацию. Поставляется набор, такая полноценная коробка идет, в которой находится сам кейс. Указываются положительные стороны данного инструмента. На английском, конечно, комплектация с обратной стороны и где инструмент производится. То есть инструмент производится на острове Топ-тул ну, все знают, хорошо инструмент, очень хорошего качества. Много положительных отзывов от работников СТО, что инструмент выдерживает большие нагрузки. И также на наборы топ тул пожизненная гарантия, кроме бит, которые идут в наборе. Это расходный материал. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1,4 дюйма маленькая и под 1,2 дюйма большая трещотка. 36 зубьев, то есть силовая. Есть реверс-флажок переключения право-влево, быстрый сброс. быстрое одевание, сброс головок. Длина трещотки под 1 вторую дюйма 270 мм, под 1 четвертую 150 мм. У здесь идут пластиковые полностью. Есть на инструменте, на трещотках и на всех единицах инструмента в наборе есть номер по каталогу. По этому номеру вы можете найти трещотку, будь то головку, в каталоге top Есть каталоги бумажные, есть PDF формат. Можно скачать в интернете. Трещотки разборные, три винта выкручиваете, можете вытянуть механизм. Запасные части к трещоткам продаются отдельно. То есть вы можете заменить данный механизм внутри. Трещотки прямые идут. И также под одну четвертую, третью часть зубьев с реверсом, быстрый сброс. И также заменяем механизм. Воротки, Т-образные воротки, под одну четвертую и под одну вторую есть. Два воротка 250 мм длинный, и под одну четвертую 110 мм. И два шарнирных есть воротка. Вот такой вот шарнирный шарнирный 1,4 очень редко встречается в наборах. Здесь он есть. Длина воротка шарнирного под одну четвертую на 135 мм, под одну вторую 360 мм ручки здесь полностью металлические. Шарнирная эта часть так, также взаимозаменяемая. Выкручивайте винт и можно откить ее отдельно. Удлинители под одну вторую, два удлинителя 250 и 125 мм. Под одну четвертую, два удлинителя 75 мм и 150 мм гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Две сочные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые ставки. Два кардана. 1 четвертая дюйма и 1 вторая. Для работы под углом в труднодоступных местах. Сюда вставляете же или удлинитель, или головку. В наборе шестигранный профиль головок, представлены шестигранные короткие и шестигранные длинные. Головок Torx в наборе нет, кому нужны Torx профиль, то это покупается отдельно, есть наборы специальные. Э -э головки длинные, общее количество 20 штук, самая маленькая у нас на 4 мм, одну вот четвертую, они вверху под одну четвертую, и длинные под одну вторую, это внизу. Самая большая 24 мм, шестигранная длина. Головки короткие, шестигранные, под 1,4 у нас 12 штук, этот ряд. И этот ряд, 18 головок, это под 1,2 дюйма. Самая маленькая у нас идет 4 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 216 грамм. Не полностью гладкие, идут, надпись 32, то есть размер головки, туп-тул. И номер по каталогу 2EA 1632. Чтобы не пугались, во время покупки наборов ТОП ТУЛ весь инструмент идет немного в смазке с завода. То есть на пальцах есть немножко масла остается. В верхней крышке у нас идет ключ разводной 200 мм. Ручка здесь металлическая, без накладок. Пассатижи 185 мм. Рукоятки пластиковые. Кусачки 160 мм. Отверточная рукоятка миллиметров длина данная рукоятка применяется через переходник если брать биты сразу покажем биты здесь под одну четвертую дюйма под маленькую трещотку и под такую вот отверточную рукоятку Он ну, также может использовать вороток или т-образный вороток биты общее количество 14 штук торкс есть шлицевые и крестовые все вы можете применять отдельно от набора. Ну, или вставлять переходник. Терточная рукоятка или шарнирный вороток можете использовать. Эту рукоятку вы также можете... То есть тут масс, масса комбинаций может быть. Вы можете ее использовать через вот такой удлинитель. Вот и, допустим, вставлять сюда головки под 1,4 дюйма и что-то там выкручивать под углом в труднонаступном месте. То есть очень удобная конструкция. Тут массу можно конструкцию сделать, потому что есть удлинители и гибкие, и отверточные, и воротки. То есть это зависит уже от работы, которую проводите. В данной отверточной рукоятке, в отличие от других наборов, здесь нету подсоединительного квадрата с верхней, в верхней части рукоятки. Такая полноценная, более отвертная. Отвертки в наборе, 5 отверток, шлицевые у нас получается 2 и 3 крестовые. 2 маленькие, 2 средние и 1 большая. Магнитный, магнитный наконечник идет. Поэтому если болтик здесь закочится, можно достать. Все отвертки по размерам подписаны на крышке, на пластике, то есть в зависимости от ячейки, где они находятся. И также подписаны головки, всегда доголовка 24 мм, ячейки подписаны 24 мм, то есть можно быстро найти. И набор геобразных ключей Держатели. держателе. Общая крышка 9 штук, профиль шестигранники. Открывается, сзади клипса, можно вешать на пояс. Так, по комплектации все. Визуально инструмент очень хорошо отполирован, очень хорошая полировка. Нет сколов, следов от литья. То есть сразу видно, что вы держите качественный инструмент в руках, который прослужит не один вам год. Гарантия пожизненная на инструмент Top Tool. Гарантии нет на биты. Чтобы вы не путали, то есть биты это расходники. В верхней части крышки инструмент хорошо закреплен, только единственное доводите его до конца до щелчка. Материал заталения инструмента хромованадировая сталь. Теперь кейс. Кейс у нас запирание на пластиковые защелки. Надпись "Тупту" на них идет. Защелки такие можно купить отдельно. Ну, в данных наборах хоть они не металлические, но очень крепкие. В Верхней части крышки надпись "Тупту". Вес набора 10 кг, ширина кейса 46, длина 35, высота 8 сантиметров. Рекомендуем покупки покупке данный инструмент. Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. За подписки у нас хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.